Однажды, когда я училась в школе, была такая история Я вспомнила ее сравнительно недавно, хотя школу я закончила сравнительно давно Один мальчик был обвиняем всеми одноклассниками в том, что он спрятал портфель какой-то девочки Он честно стоял и отбивался, крича, что это не он, и он его не брал я сидела недалеко от него И почему-то взгляд его упал на меня И он лично мне сказал Лиля, я не брал этот портфель Я повернулась спокойно в ее сторону Говорю, я тебе верю Не брал, значит не брал Ничего страшного Но все говорят, что я брал Я говорю, ну, это, они имеют на это право Сейчас я умно говорю, наверное В эту тему Тогда я была его одноклассницей И это, наверное, было лет 15-14 наш возраст. Когда я сказала, что я ему верю, что он не брал портфель, через минуту, может быть, меньше, он достал портфель, посмотрел мне в глаза и сказал, Лиля, это я. Я говорю, какой ты молодец, что ты признался, и тебе теперь легче. Эта история когда уже вспомнилась во взрослом возрасте, стала иллюстрацией того, как, доверяя людям, мы разговариваем с их душой и пробуждаем лучшие мотивы в этих людях. Я не знаю, что стало с этим человеком в дальнейшем. Я не знаю, кем он стал. Я не знаю, насколько этот момент вообще ему запомнился когда-нибудь. Но иногда так здорово, когда хотя бы один человек доверяет тебе. И когда тебе очень нужно это доверие, находится тот человек, который говорит, да, я тебе верю. Если в вашем окружении есть такие люди, может быть, вам тоже стоит поверить им. И я очень надеюсь, что это хотя бы... Чуть-чуть, возможно, один раз сделает их жизнь чуть-чуть легче, чуть-чуть лучше. И знаете, когда мы делаем хорошо другим людям, нам тогда очень хорошо самим. Возможно, это эгоистично, но специально добро очень сложно сделать. А получить удовольствие... Спустя много лет От своих действий Наверное, это иногда того стоит Как-то раз Мать Тереза, проходя по улице Большого города Увидела мужчину Который был В темном пальто С поднятым воротником И совершенно потерянным взглядом Она подошла к нему Взяла за руку и сказал, ой, какие у вас холодные руки. Он в полном шоке посмотрел на нее. И сказал, я вас не знаю. Она говорит, да, я знаю. Вы просто были такой потерянной, я решила к вам подойти. И сказать, что я люблю вас, что мир хорош. Этот человек шел топиться. Что-то случилось в его жизни. И он решил, что это лучший выход. Одна, один жест, который сделала мать Тереза, оставил его в этой жизни. Я тоже не знаю, добился этот человек чего-либо или нет. Но он, наверное, что-то еще сделал в этой жизни. И у него есть история, что ему верят, что в жизни есть любовь, доверие и доброта. Когда вы видите таких людей, да, это страшно. Вдруг он подумает, что вы дурак. Вдруг он подумает, что-то плохое. Вдруг она уже замужем. Но, может быть, иногда стоит подойти к человеку, которому хочется подойти и сказать то, что хочется сказать, доверяя и себе, и другим людям. Пускай в вашей жизни будет счастье, доверие и любовь.